Всем привет! Герои проекта «Холостяк», что проходил на телеканале СТБ, Никита Добрынин и Даша Квиткова отпраздновали свой первый юбилей – Год знакомства, которое переросло в настоящее чувство. 31 августа исполнилось ровно год с момента, как Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые встретились, увидели друг друга. Это произошло на романтической вечеринке знакомств в реалити-шоу «Холостяк» телеканала СТБ. Прекрасно, когда истории, полные переживаний и любовных приключений заканчиваются хиппи-эндом. Именно так и произошло в случае Никиты и Даш, которые познакомились и полюбили друг друга на этом романтическом проекте. В честь своего первого юбилея Никита Добрынин и Даша Квиткова стали главными героями выпуска Вива, который был посвящен репортажам со звездных свадеб. «Забавно, что статья о паре вышла в специальном номере, вилла, посвященном свадьбам. Может, это знак?» «Мне кажется, что даже в свадебном номере мы вполне уместно выглядим, потому что у нас есть своя история с логическим продолжением», – признался Никита Добрый, рассказав также о том, как он понял, что Даша – девушка его мечты. «Это произошло точно не на первой вечеринке. Тогда я растерялся». Так много девушек было, тут вечер у нас с Дашей даже не было контакта. Спасибо друзьям, они мне подсказали обрати внимание на эту девочку, она такая веселая, жизнерадостная, очень легкая, точно должна подойти тебе. Конечно, когда на проекте мы стали общаться, ближе познакомились, я и сам увидел, какая она юморная, общительная и красивая. Мне нравятся блондинки. Естественно, я не спешил делать окончательный выбор, особенно в начале, ведь были и другие девушки, тоже блондинки и тоже с чувством юмора смеется, Но с Дашей у нас все равно связывала какая-то своя история. И во время первой дискотеки и первого поцелуя, кстати, это был первый поцелуй на проекте, Примерно на шестой неделе проекта я понял, что Даша это всерьез. Это было в Египте, мы пошли на свидание. Вначале играли в гольф, а потом ужинали на крыше. И вот в конце вечера я понял, где с Дашей так хорошо, что не хочется расставаться с ней никогда. Хочется общаться, больше рассказывать о себе. Она и внимательно слушает, и сама хороший рассказчик. Это для меня очень ценно. Мое чувство росло и крепко от недели к неделе, и ближе к концу проекта я понял, что она именно та девушка, которой я хочу подарить кольцо, и с которой хочу дальше жить. Поделился своими чувствами Никита. Недавно на своей страничке в Инстаграм Даша опубликовала фото с поездки в Рим, на которую она отправилась в сопровождении своих подружек. Даша показала поклонникам новый снимок, а под них рассказала про интересное заведение, в котором ей с подругами удалось побывать. Примечательно, что свою поездку с подругами Даша назвала девичником, именно так, как называют традиционную женскую вечеринку перед свадьбой. Это был очень крутой девичник, хочется остаться тут и продолжать наслаждаться колоритом города. Мы тут все как свои. Как будто это наш город, и мы давно в нем живем, написала под фото Даша. Похоже, свадьба не за горами.